Ну что, ребята, поиграем? А? Давайте поиграем! Уважаемые инвесторы, уважаемые гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие партнеры. С вами Ольга Рзуманян и фонд взаимопомощи Вордмани. Спешу сообщить вам очень радостную новость о том, что у нас в фонде 8 января в 19.00 по Москве открыт представ инвестиционной игры «Сейфы от World Money». Старт состоится с 17 января в 19.00 по Москве. Как вы видите, я нахожусь у себя в кабинете в этом разделе. Здесь у нас будет три сейфа. Первый сейф – это «Старт», стоимость инвестиции 500 рублей. Второй сейф – это медиум, стоимость инвестиций – 2500 тысячи. И третий сейф – это «Мега», стоимость инвестиций – 5000 рублей. Срок инвестиций на каждом сейфе – 171 рабочий день. В выходные дни начислений не будет. Собирать денежные средства нужно будет заходить ежедневно в свой кабинет, открывать сейфы поочередно, и ваша прибыль будет сразу же сыпаться вам на баланс для вывода. В этом разделе также будут отображаться все ваши э, начисления плюс реферальные вознаграждения. Я вам сейчас на слайде все подробно расскажу. Значит, первый сейф, стоимость инвестиций которой у нас будет 500 рублей, профит будет 50 процентов и откроется вам реферальная программа на первый уровень. Второй сейф это стоимость инвестиций две с половиной, профит будет 30 процентов и откроется реферальная программа. Второго и третьего уровня и стоимость третьего сейфа 5000 профит будет 20 процентов и откроется реферальная программа на четвертый и пятый уровень кто такое реферальное вознаграждение значит вы будете получать 5 процентов с рефералов первого уровня с рефералов 2 уровня вы будете получать 4%. И с рефералов 3 уровня вы будете получать 3%. С рефералов 4 уровня вы будете получать 2%. И с рефералов 5 уровня 1%. Начисление со всех трех сейфов у вас будет и рефералов Первого уровня – это 400 рублей с реферала второго уровня 320 рублей, с реферала третьего уровня это будет 240 рублей, и с реферала четвертого уровня 160 рублей, с реферала э, пятого уровня это 80 рублей. А скажите, что это очень хороший Ребята, если вас заинтересовала эта тема ⁇ Игра сейфов от World Money ⁇ добро пожаловать в мою команду ⁇ команду лидера и спикера.